I'm not the only Говорят говорят о том, что кадет – это будущий защитник Отечества. Вот в корне не согласен с этим мнением. Почему? Потому что это не будущий защитник Отечества, а это уже нынешний защитник Отечества, потому что каждый имеет возможность защищать Отечество всеми доступными способами. Кто-то с оружием в руках, кто-то с молитвой на устах, кто-то тем, что учится хорошо, кто-то осваивает профессию. Наши кадеты уже на протяжении 20 лет выпускаясь из школы поступают в военно-морские учебные заведения и не только военно-морские, военные учебные заведения становятся офицерами и это, я считаю, очень прекрасная возможность для построения своей карьеры и своей жизни. Конечно, этот год наложил какой-то отпечаток особый, потому что в целях безопасности рекомендовано не проводить расширенных массовых мероприятий, уличных мероприятий. Мы сами понимаем, с чем это связано, но не провести вот финальное мероприятие мы не можем.